Добрый день, уважаемые участники вебинара. Пожалуйста, дайте обратную связь, все ли хорошо. Если вы меня видите, слышите, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если есть проблемы со связью, отсутствует звук, видео, то дайте, пожалуйста, об этом знать, поставьте минус. Жду ваших ответов. Да, да, вижу, что все хорошо. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим первый вебинар для участников закупки в этом году. Мы с вами сегодня поговорим про то, как работать на электронных площадках. Ввиду того, что, конечно же, с учетом оптимизационного пакета, с учетом тех поправок, которые вступили в силу, работа в личном кабинете участника закупки заметно изменилась. Есть свои нюансы, есть подводные камни, есть то, на что следует обратить внимание. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Наш вебинар носит более прикладной характер. Ввиду этого презентация подготовлена небольшая, но она есть. И в ней отмечены такие основные э, вопросы, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Мы сегодня будем вести обсуждение в рамках следующих вопросов. Поговорим про подтверждение соответствия требованиям. Это вот те самые требования по статье 31, которые изменились. В частности, речь идет про дополнительные требования, про... Часть 2 и про часть 2.1. Мы с вами поговорим про подачу заявки по процедурам запрос котировок, конкурс и аукцион. Но так как я планирую в дальнейшем провести более детальные вебинары по каждому способу закупки, мы сегодня с вами сделаем такой некий пока обзор. А далее мы уже с вами будем говорить детально в рамках конкретной процедуры, но уже на следующих вебинарах. И поговорим про иные нововведения, на которые тоже стоит обратить внимание, которые уже стоит активно внедрять в свою жизнь, потому что никуда нам от этого не деться, нам все равно с этим предстоит работать. Итак, мы сейчас с вами перейдем к первому вопросу. Первый вопрос, обращаю особое внимание на рассмотрение порядка действий ввиду того, что э, изменилось подтверждение соответствия требованиям. Вот э, то постановление 99 дополнительные требования, которые у нас работали до 1 января этого года, оно было упразднено. Оно было упразднено ввиду того, что в самом постановлении речь шла о тех процедурах, которые уже сегодня не применяются. Например, это конкурс с ограниченным участием, э, это двухэтапный конкурс. И, конечно же, назрел вопрос, что следует поменять само постановление и следует в том числе установить иные требования. В части специфики установления требований обратите внимание на виды товаров, работы, услуг. Виды товаров, работы, услуг, по которым заказчик обязан установить дополнительные требования, он изменился. Соответственно, здесь... Нужно смотреть, попадает ли ваш вид работ, несмотря на то, что это устойчивое выражение, но и здесь снова применяются товары, работы, услуги. Конечно же, речь идет про доп. требования в основном, которые предъявляются именно к работам. Так вот, следует обратить внимание, попадает ли ваш вид работ под тот перечень, по которому заказчик устанавливает дополнительные требования. Но не все так просто, потому что если мы с вами углубимся в формулировки, которые у нас указаны в новом постановлении, а новое постановление это 2571, в конце декабря прошлого года было принято, то там мы найдем тоже свои... Нюансы, которые у нас, пожалуй, вызовут больше вопросов на сегодняшний день, чем ответов. Но здесь хочу еще на таких важных моментах остановиться. Много вопросов поступает от поставщиков в связи с тем, что. От электронных площадок, от единой информационной системы поступают автоматические сообщения, как будто что-то за вас там, делают в ЕИС и на площадках, и, соответственно, по результату этих действий приходят соответствующие сообщения, отбивка с площадок. Так вот, это связано с тем, что с нового года предусмотрена регистрация бессрочно в единой информационной системе. Здесь, на самом деле, нам жизнь несколько упростили ввиду того, что если вы зарегистрированы были до конца этого года, от вас по факту никаких действий не требуется по перерегистрации, и вас перерегистрируют на бессрочный срок в автоматическом режиме. В связи с этим вам приходят различные сообщения, буквально пачками они приходят от восьми федеральных электронных площадок, в которых говорится о том, что, соответственно, внесены изменения возможно утверждена заявка на регистрацию, но речь идет все об одном. Речь идет о том, что вы прошли перерегистрацию. Соответственно, от вас никаких дополнительных действий не требуется. Если вам приходили эти сообщения от площадок, поставьте, пожалуйста, плюс. Ну, так как у меня почта у нескольких поставщиков зарегистрирована, то мне буквально, буквально пачками они сыпятся. И, конечно, когда я первый раз столкнулась, я тоже удивилась, думаю, интересно, что это за сообщение. Но на самом деле все здесь предельно просто. Сейчас мы с вами... Да, да, вижу, вижу вижу ваши ответы. Сейчас мы с вами уже будем переходить дальше к прикладному характеру нашего вебинара, перейдем в ЕИС, потом на площадке. Здесь еще хочу несколько акцентов сделать. Средние принадлежности к МСП в ЕИС. Вы тоже мне задавали вопрос. У нас... Подача заявки, форма заявки изменилась на разные процедуры, аукцион, конкурс, запрос, котировок по 44-му федеральному закону. А что делать с СМП? То есть у нас СМП по 44-му федеральному закону требуется, когда мы участвуем в закупках для СМП. Нужно ли нам декларировать? Почему вопрос возник? Вопрос возник, потому что из формы заявки исчезла автоматическая декларация СМП. Ответ простой. По закону мы больше не обязаны декларировать, что мы относимся к СМП, если участвуем в закупках для СМП. Если, соответственно, это закупка на общих основаниях, то тем более. Так как по закону мы не обязаны декларировать, форма декларации исключена, и нигде мы не добавляем, нигде мы не добавляем сведения о то есть Нам не важно, что соответственно, сама форма ушла в историю, это не наша забота. У нас в единой информационной системе сведения о признаке МСП, ну общий признак малое и среднее предпринимательства, он у нас указан. Я сейчас продемонстрирую где. Соответственно, этой информации будет достаточно. Она будет отправляться заказчику, заказчик будет понимать, что сведения о вашей организации проверены в реестре субъектов малого среднего предпринимательства и все хорошо. То есть, ваша организация относится к МСП, есть, По этому признаку больше никаких проверок нет. Еще на что я хочу здесь обратить внимание. Информация о независимых гарантиях в личном кабинете единой информационной системы. В личном кабинете ИИС у нас есть отдельный раздел, который посвящен, в прошлом году был банковским гарантиям, в этом году он посвящен независимым гарантиям. Соответственно, когда вам выдают соответственно, под определенную закупку выдают вам независимую гарантию, то именно по вашей независимой гарантии в личном кабинете у вас будет указана информация. Общего реестра по-прежнему не будет. Более того, когда вы подаете заявку, если вы получили независимую гарантию, то сведения о ней будут автоматически транслироваться в саму заявку. Здесь вы тоже ничего не делаете. Буквально сегодня утром поступил вопрос по поводу того, что делать с переходящими закупками. Есть закупки, которые у нас были опубликованы в прошлом году и по которым, соответственно, требования предъявляются уже в отношении предоставлен... ну, в отношении точнее участия на различных этапах. На что нужно ориентироваться на старые требования или на новые? Но здесь вот универсальное правило, оно практически ко всему применимо. Если закупка была опубликована до конца прошлого года, вы руководствуетесь прежними требованиями, в том числе и в отношении предоставления обеспечения в качестве банковской пока еще гарантии то есть по старым закупкам. Если закупка в новом году была опубликована с 1 января текущего года, то уже соответственно мы учитываем новые требования. Более того, вот эти новые требования, они должны быть изначально заказчиком учтены при составлении закупки. Вот буквально вчера, когда я готовилась к процедурам, ну, готовилась к нашему вебинару и смотрела процедуры, видела, что по многим процедурам есть ошибки, ошибки допущенные заказчиком. То есть закупка опубликована в этом году, но ссылка дается на старые нормативные правовые акты там, где это возможно, у нас форма извещения структурирована и практически она уже исключает возможность дать отсылку на неактуальную информацию. Но тем не менее, по-прежнему это встречается. И есть еще один нюанс. Дело в том, что на электронных площадках с учетом разного интерфейса, с учетом того, что многие нормативные правовые акты, в частности, постановление по новым доп. требованиям 2571, оно было опубликовано буквально под занавес прошлого года. И вот, например, на РТС-центр, когда я буквально в первых числах января зашла и посмотрела, как обновился интерфейс площадки, я увидела, что само постановление, оно указано в виде проекта постановления, то есть абсолютно было непонятно, про что речь. Но вот таким образом подготовились, а как только вышли после праздников, соответственно, технические специалисты уже обновили сведения на площадках. И а, такие вот нюансы встречаются. А, ну, мы сейчас с вами уже детально посмотрим на конкретных примерах. Здесь я хочу сейчас а, перейти а, к демонстрации непосредственно уже самой единой информационной системы. Так, сейчас буквально несколько секунд включу демонстрацию и покажу наглядно, о чем я говорю. Так, перехожу к демонстрации. Все, сейчас мы с вами уже в реальном личном кабинете. Это личный кабинет поставщика. Здесь... Мы на что обращаем внимание? Ну, во-первых, у нас отдельный раздел появился: раздел независимые гарантии. Все функциональное меню у нас находится слева. Все это уже не банковские, это уже независимые гарантии. Когда вы туда проваливаетесь, в этот раздел он у вас, естественно, будет пустым, если вы не получали независимых гарантий. Раздел «Администрирование». В разделе «Администрирование» здесь нужно выполнить настройки личного кабинета, если вы до этого никогда не заходили и в личный кабинет не выполняли настройку. Здесь будьте внимательны, ввиду того, что часто достаточно участники заходят в личный кабинет, особенно если это… Компания с разными структурными подразделениями, когда есть разные специалисты, разные электронные подписи, у одного есть права доступа, у второго нет прав, прав доступа. Где можно настроить права доступа? Раздел администрирование, раздел пользователя. Вот здесь вот мы настраиваем права доступа. Ну у меня один специалист на него уже выдана электронная подпись, поэтому соответственно мне никаких дополнительных настроек не нужно. По тем компаниям, где несколько специалистов, мы обязательно проверяем настройки. Если нет соответствующих прав, то у этого специалиста не будут доступны действия, в том числе может не отображаться в целом функциональное меню. Бывает даже такое, когда заходишь в личный кабинет и видно, что чего-то не хватает. Не хватает разделов меню. У меня мой единственный специалист с электронной подписью. Здесь я вижу соответствующие полномочия, и э, при необходимости я могу э, просмотреть в том числе и регистрационные данные, при необходимости могу отредактировать сведения. А здесь еще, э, почему нам интересен этот раздел? Нам этот э, раздел интересен ввиду того, что с нового года мы перешли на электронное актирование, когда происходит обмен электронными закрывающими документами по контракту, и э, дело в том, что не у всех пользователей будет предо... не всем пользователям будет предоставлен автоматический доступ. Если у вас есть руководитель, если у вас есть специалист, который тоже работает под электронной подписью, нужно обязательно от лица руководителя зайти и проверить э, права специалиста, который у вас непосредственно занимается отгрузкой, подготовкой документов, в частности. Если нет прав, то, соответственно, и не будет возможности работать с контрактами на этапе исполнения. Вообще, в отношении работы в ЕИС в новом году нам предстоит чаще работать в единой информационной системе. Часть действий у нас за нами закреплена именно в единой информационной системе. Я сейчас в основном говорю про актирование, то есть про подготовку документов по этапу завершения контракта по результату отдельного этапа, либо по результату всего контракта. Все эти действия в обязательном порядке мы выполняем ЕИС. Больше никаких закрывающих документов в обычном бумажном виде. Обязательность предусмотрена в отношении электронных документов. Да, стало сложнее. Да, пока еще не совсем понятно, как это будет до конца функционировать, как это будет коррелироваться непосредственно с отгрузкой, с поставкой. Но тем не менее, вот законодатель у нас установил такие требования, поэтому для того, чтобы оплату получить, нужно эти документы выставить, электронные акты, документ с признаком счет фактуры при необходимости, выставить в электронном формате. Это обязательное условие. В том числе в отношении... Обжалование. Обратите внимание, у нас есть раздел жалобы, тоже находится в функциональном меню слева, и э, нам интересен этот раздел ввиду того, что с нового года по закону мы направляем жалобу по э, электронным конкурентным закупкам только в электронном формате. Э, в этой связи мне кажется, что это удачное нововведение э, заметно упрощает жизнь, в том числе Данное нововведение сокращает возможность отклонения жалобы по формальным признакам, то есть, например, когда отправили жалобу, а обязательный реквизит жалобы не учел поставщик, то есть, соответственно, жалоба возвращается без ее рассмотрения. Вот такие вот нюансы, они исключены с Нового года. Если участник по старинке пытается подать жалобу на электронную почту, например, либо обычным бумажным письмом, то, конечно же, такая жалоба будет отклонена без ее рассмотрения. Поэтому будьте внимательны, не тратьте время на обычные, обычные письма. Переходите сразу в личный кабинет, здесь составляйте жалобу, направляйте, подписав ее электронной подписью. Так, дальше сейчас посмотрю, какие у нас вопросы. Да, да, да, вижу. Сейчас мы с вами дойдем до доп. требований по 2571. Так, да, конечно, запись будет. Сейчас мы с вами перейдем на электронную площадку и посмотрим вопрос по дополнительным требованиям. Дополнительные требования у нас, напомню, установлены по статье 31. Здесь у нас есть доп. требования по части 2, когда у нас специфичный объект закупки и нужно подтвердить наличие опыта именно по соответствующему объекту. Либо второй вариант, когда э, универсальная предквалификация установлена, то есть не неважно, где, в каких закупках вы участвовали, одержали победу, заключили, исполнили контракт, важно только наличие у вас опыта. Так, вот здесь еще буквально пару секунд хочу еще один нюанс продемонстрировать. Вот то, о чем я говорила, признак э, субъекта малого и среднего предпринимательства, он у нас есть в единой информационной системе, есть он у нас в разделе профиль участника закупки. Так, ну вот сейчас есть у нас подумает, подумает, надеюсь, покажет нам картинку для того, чтобы мы посмотрели и убедились. То есть таким образом, у нас вся информация, которая есть в единой информационной системе, на момент подачи заявки эти сведения фиксируются и направляются заказчику. Еще один важный нюанс. Если до нового года мы могли теоретически на многих площадках, потому что многие площадки нас в этом плане подстраховывали, так вот по закону мы могли подать заявку, когда у нас нет обеспечения, но с условием, что если обеспечение установлено до окончания подачи заявок, это обеспечение предоставляется участникам. Теперь обеспечение должно быть либо на счете участника, если выбор участника, денежные средства на спецсчете, либо в виде независимой гарантии. И на момент подачи заявки обеспечение участника, обеспечение заявки должно быть уже у участника. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. Итак, здесь у нас в профиле участника в отношении сведений о поставщике у нас есть признак, Признак по субъекту малого и среднего предпринимательства. Так, сейчас где-то, где-то. А, вот, буквально. Сейчас. Признак наличия в едином реестре МСП. Поставщик является субъектом малого предпринимательства. В таком виде эта информация будет направлена заказчику. Для заказчика это подтверждение, что участник является МСП. Больше от нас ничего не требуется. Здесь, если вы еще не проверили, если вы новое юридическое лицо, новый индивидуальный предприниматель, обязательно посмотрите, что у вас информация в личном кабинете есть отображается. Это важное условие. В отношении сведений по выписке из ЕГРЛ, если, например, у вас произошли какие-либо изменения, которые повлияли на выписку и в ЕГРЛ, нужно соответствующую информацию запросить, последнюю версию, запросить последнюю редакцию изменений. Сразу хочу отметить, что не всегда корректно все это работает, бывает так, что не обновляются данные, но тем не менее… Если вы точно знаете, что у вас данные старые, а после указанной даты были изменения, нужно эти сведения попытаться актуализировать, то есть предоставить уже в составе личного кабинета. Так, далее. По поводу жалоб, жалобы, направляемые в ЕИС, пока этот функционал реализован по 44-му федеральному закону, именно по конкурентным процедурам, по тем процедурам, которые у нас в электронном виде проходят. То есть здесь основная цепь событий заключается в том, что все этапы закупки, они становятся абсолютно взаимосвязанными, в том числе и жалоба привязываются к конкретной закупке, по признаку из единой информационной системы, не просто привязывается с указанием конкретных реквизитов, а именно с размещением той информации, которая есть в единой информационной системе. Так, далее. Переходим к еще более интересной информации. Так у нас изменился личный кабинет. Личный кабинет – одной из федеральных электронных площадок. Всем известна электронная площадка, мы, пожалуй, чаще всего не побоюсь этого слова выражения, работаем на РТС-тендер, поэтому вот сейчас мы с вами посмотрим РТС. А здесь что у нас изменилось? У нас появился раздел «Доступ к закупкам с доп. требованиями в обновленном формате». Если раньше мы добавляли сюда информацию по 99-му постановлению, причем как мы ее добавляли? Мы добавляли эти сведения заранее, мы направляли информацию для утверждения в течение пяти рабочих дней. Оператор информацию рассматривал, утверждал по формальным признакам. Здесь на сегодняшний день по дополнительным требованиям в отношении постановления 2571, в отношении части 2.1, то есть универсальная предквалификация, те же самые условия действуют, то есть действует принцип, необходимости направления документов заранее для того чтобы их оператор утвердил по срокам утверждения тоже установлено 5 рабочих дней и операторы электронных площадок конечно же любезно предлагают нам услугу ускоренного рассмотрения данных сведений но использовать или нет платную услугу конечно вы решаете самостоятельно я рекомендую не тратиться на этот аспект, заранее направить сведения, заранее дождаться утверждения и потом уже участвовать. Тем более, что можно буквально было с 2 января направить сведения. Итак, мы с вами сейчас перейдем в Первый раздел, который нас интересует, документ с закупками с доп требованиями доступ к закупкам с доп. требованиям, опубликованным после 1 января 2022 года, 25.71 постановление. То есть таким образом, если вы работаете по закупке с доп. требованиями до 1 января, которая была опубликована, по ней установлена соответствующие доп. требования к участнику. Вы работаете еще по 99-му постановлению. Если вы уже в новом году нашли закупку, которая была в этом году и опубликована, по ней установлен доп. требования по части 2, вы переходите в этот раздел, добавляете сюда необходимые документы и отправляете их на рассмотрение, на утверждение оператору. То же самое по части 2.1 «Универсальная предквалификация. Наличие у нас опыта для участия в закупках свыше 20 миллионов рублей». Сюда мы тоже переходим, прикрепляем документ, отправляем его на рассмотрение оператору, дожидаемся утверждения. Перейдем в первый раздел «Доступ к закупкам», Ну первый, который здесь по факту второй, потому что 99-й, конечно, мы уже рассматривать не будем. Первый раздел, где речь идет про специфичные виды товаров работы услуг. По факту это виды работ. В чем примечательность 99-го постановления? Ну, оговорка. Постановление, конечно же, 2571. Примечательно постановление тем, что здесь все виды товаров работ. Услуг разделены на определенные группы. По каждому виду товаров работы услуг установлены свои требования в отношении подтверждения опыта, в отношении тех лимитов ценовых, по которым соответствующее требование устанавливается заказчиком. Но сейчас хочу перейти уже... К презентации, потому что здесь в более структурированном виде у меня есть еще информация, сейчас буквально несколько секунд. Так, да. а, таким образом, у нас всего шесть разделов в новом постановлении 2571. У нас по-прежнему э, есть некоторые специфичные условия э, условия контрактов, предметов контрактов, по которым заказчик обязан установить. Дополнительные требования дополнительные требования в части наличия опыта. Какие это сферы? Это сфера культуры, культурного наследия. Это сфера градостроительной деятельности. Это дорожное строительство. Это сфера обороны и безопасности государства. Это сфера использования атомной энергии. Это здравоохранение, образование и наука. На что мы здесь обращаем внимание? Конечно же, вот то, что мы на слайде видим с вами, это не исчерпывающий перечень условий, требований, но важно учитывать, что даже если, например, заказчик проводит закупку из этого списка, например, он осуществляет закупку с установлением док требований к участникам в сфере культуры, потому что предмет закупки из сферы культуры, культурного наследия. Важно учитывать, что дополнительные требования заказчик устанавливает в том случае, если начальная максимальная цена контракта превышает 500 тысяч рублей. По остальным сферам, вот здесь обратите внимание, что есть зависимость от э, субъекта, то есть на уровне какого субъекта проводится закупка. Есть у нас федеральные нужды, есть, уровни на, есть нужды на уровне региона, то есть субъекта, и есть муниципальные нужды. Соответственно, по субъектовым нуждам, по муниципальным нуждам здесь минимальный ценовой лимит установлен. Есть отдельные предметы, предметы внутри соответствующие темы. Вот, Например, у нас последняя, последний раздел 6, дополнительные требования к участникам закупки в сфере здравоохранения. Здесь есть условия и по отдельному предмету, и, соответственно, ориентируемся мы также на ценовые лимиты. Если закупка по этому предмету, но по цене она меньше, например, 1 миллиона рублей, то в этом случае заказчик не устанавливает требования. По разделу пятому очень интересно написано, а, дополнительные требования а, к участникам закупки в сфере использования атомной энергии а, могут не применяться в случае, если при осуществлении закупки начальной максимальной цены контракта не превышает 500 тысяч рублей. Есть, соответственно, здесь речь идет про то, что а, там, где могут не применяться, могут и применяться а, на основании, на основании требований заказчика. То есть, если заказчик установил все-таки в закупке до полумиллиона рублей требования, они могут применяться. Здесь вот такое вот ключевое значение. То же самое постановление 2571. Еще один важный нюанс. Здесь мы с вами найдем информацию о том, что Подтверждение соответствия дополнительным требованиям участникам закупки подтверждается, то есть соответствующие контракты необходимо предоставить. И по отдельным позициям, здесь вот они перечислены, пункты конкретные пункты отдельных позиций, предусмотрено предоставление информации только в соответствии с 44-м либо 223-м федеральным законом. То есть таким образом, если речь идет, например, вот смотрим пункт 1, позиция 2, вот это скриншот из постановления. У нас раздел первый, доп. требования к участникам закупки в сфере информации, в сфере культуры и культурного наследия, информации, документы, подтверждающие соответствие участников закупки таким требованиям, что в данном случае требуется. Если речь идет про пункт 1, позиции 2, вот он у нас пункт первый и э, соответствующая вторая позиция, то в этом случае речь идет исключительно э, про подтверждение участникам закупки э, опыта исполнения контрактов из э, реестра контрактов договоров. По тем позициям, которые здесь не указаны, соответственно, мы делаем вывод, что можем подтвердить наличие у нас опыта и информации, которая не представлена в реестре контрактов договора. И об этом, собственно, мы найдем также сведения и на электронной площадке. Так, Сейчас снова на площадку перейду. В этом плане, конечно, где-то более наглядно, где-то придется поломать голову, то есть как подтвердить соответствие доп. требованиям. Перешли в доступ к закупкам с доп. требованиями. Здесь мы выбрали постановление 2571 и здесь мы, допустим, решили подать запрос. Решили подать запрос, решили разместить свои документы. Сейчас. Площадка подумает, подумает и э, подскажет нам, куда, куда и что нужно прикрепить. Но э, в отношении того, э, куда и что нужно прикрепить, здесь, конечно же, э, ответственность лежит все равно на поставщике. Первый шаг. Выбираем вид раздел товаров, работы, услуг. У нас есть 6 приложений, 6 видов товаров, работы, услуг. Здесь есть... По наименованию раздела из постановления 571 указан каждый вид товаров, работы, услуг. Соответственно, мы выбираем требуемый. Ну, допустим, это будет у нас сфера здравоохранения, образования, науки выберем. Выбрали. Дальше мы выбираем вид товаров, работы, услуг. И здесь в отношении вида товаров, работы, услуг с учетом той информации, которую мы выбрали на предыдущем пункте, то есть когда мы указали соответствующий раздел постановления 2571, у нас появляются необходимые пункты. Вообще там так всего 36 пунктов, то есть вот мы с вами последний раздел выбрали, здесь соответственно… Пункт 32-36. По каждому пункту мы с вами подтверждаем ту информацию, которая у нас указана в постановлении. Ну, допустим, будет у нас техническое обслуживание медтехники. По отдельным видам товаров, работы, услуг смотрите обязательно на коды. То есть если у вас, допустим, медицинская техника, но она не соответствует коду, то есть она не подпадает под перечисленные коды, то в этом случае дополнительные требования не устанавливается. Так, выбрали вид видов товаров, работы, услуг, указали вид товаров, работы, услуг, соответствующий пункт. Обязательно при этом мы открываем сразу само постановление, мы не ориентируемся на то, что указано на площадке, потому что ну, такие существенные нюансы я, например, нашла вчера на площадке Сбербанка СТ, где в одном случае по отдельным пунктам необходимая сумма по контрактам была перечислена, а в другом случае сумма по факту есть в постановлении, а на площадке она не перечислена, непонятно по какой причине. Поэтому смотрим в и прикладываем только те документы, которые у нас требуются. В данном случае у нас будет идти речь про подтверждение наличия опыта работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Ну, предположим, что у нас сама техника в указанные коды включена. Один из указанных кодов. Дальше. Здесь мы смотрим на то, что требуется от нас к заполнению. Мы указываем сведения в отношении прикладываемой документации. Это могут быть акты выполненных работ. При этом наводим мышку на соответствующую подсказку. Видим, что акт выполненных работ не требуется, если мы подтверждаем. Наличие у нас опыта из реестра контрактов договоров. Конечно же, площадка не будет проверять, в данном случае требуется ли подтверждение исключительно контрактом из реестра, либо допустимо указать сведения из томмерческого контракта. Это наша зона ответственности, поэтому мы самостоятельно, изучив постановление 2571, смотрим, в каких случаях какой документ возможен. Если требуется подтвердить наличие опыта только из реестра контрактов 44, реестра договоров 223, соответственно, мы, как здесь нам подсказывает площадка, можем не прикладывать к нашему запросу акт, мы можем указать только номер реестровой записи. В разделе «Документы» мы прикрепляем при необходимости акты выполненных работ. Если было правоприемство, подтверждаем правоприемство и прикладываем исполненный договор. Если сведения есть у нас в ЕИС, в реестре контрактов договоров, мы указываем номер, номер исполненного договора. То есть заполняем эти сведения. Копируем номер из реестра договоров. Здесь вчера я смотрела, нет, ну, по крайней мере, пока, никакой автоматической привязки к сразу же определению информации, если она в реестре. То есть вы указали номер, номер под вашу ответственность. Дальше по этому номеру будет происходить проверка уже со стороны оператора. То есть это я к тому, что сразу же информация эта по контракту, по вашему, не подтянется сюда. Здесь у нас есть выпадающий список. Ссылку мы даем на 44 или на 223 и э, остальные соответствующие даты, но э, они не отмечены в качестве обязательно, хотя вот рамка как раз подсветилась, поэтому, конечно, желательно все запомнить стоимость исполненного контракта не должна превышать цену, указанную в приложенной копии контракта. Это как дополнительная для нас подсказка. То есть если при проверке будет обнаружено, что стоимость исполненного контракта не превышает цену, указанную в приложенной копии контракта, конечно, отклонят такую заявку и придется начинать все заново. Поэтому будьте внимательны, в отношении проверки документов оператор электронной площадки он будет проверять по неким таким формальным признакам, вот один из которых я сейчас перечислила. Если вы указываете контракт из реестра контрактов, информация будет проверяться из реестра контрактов, и соответственно оператор будет уже обращаться к реестру контрактов. Если вы указываете сведения в отношении коммерческих контрактов, коммерческих договоров, то по формальным признакам тоже будет проверяться документ, предоставленный вами. В отношении предмета контракта, конечно же, не задача оператора изучить полностью специфику, изучить возможность предоставления той или иной документации в качестве подтверждения исполнения вами аналогичного вида работ. Здесь уже зона ответственности поставщикам в части предоставления документов и зона ответственности заказчика в части проверки релевантности этих документов. Дальше. Что нам будет еще интересно? Нам будет еще интересно посмотреть собственно на то, как отражаются данные дополнительные требования. Вот, допустим, есть закупка, по которой по закону, по новым требованиям заказчик обязан установить дополнительные требования. Я сейчас перехожу в раздел закупки. Здесь я найду такую процедуру. Заранее я ее нашла. Сейчас укажу номер. И мы посмотрим с вами, как это все отражается в извещении. Конечно, на разных электронных площадках отражается все плюс-минус по-разному но ну, суть одна но интерфейс разный но э, тенденция такая что общие сведения они носят такой э, примерно универсальный характер есть дополнительные требования какие дополнительные требования э, по большему счету теперь подразумевается что участник э, подробности все знает сам то есть нет больше подробной документации, которую мы открывали и видели, что там вот какие то требования. Может быть указана общая ссылка на закон, может быть указана общая ссылка на соответствующие нормы, на постановление, на виды работ, но может не быть дана конкретизация. Вот посмотрим на примере конкретной закупки. У нас закупка по... Так По оказанию услуг по печати платежных документов эта закупка по виду работ не подпадает под постановление 2571 под, 25 под требования по части 2 статьи 31. Но мы обратили внимание с вами на начальную цену начальная цена свыше 20 миллионов рублей. И э, дата публикации, дата публикации, ну, сегодня обновили, вчера была вчерашняя дата, сегодня уже сегодняшняя. Э, то есть, таким образом, э, сама сумма для нас уже это сигнал того, что э, заказчик по таким закупкам устанавливает как минимум дополнительное требование в части предквалификации. А, иная, а, иное условие – это установление ДОП-требований с учетом специфики работ. Вот здесь вот сразу скажу, что установлены требования по части 2.1. Я перехожу в закупку. Я смотрю а, те требования, которые изложены в извещении. Так, ну, вот главное, чтобы все загрузилось, потому что с Сбербанка СТ сегодня утром была проблема в этом плане не смогла зайти на площадку но ртс работает так а здесь мы с вами видим в извещении в извещении у нас структурированная информация структурированная информация в части сведений по всем датам по номеру закупки и так далее на что нам следует обратить внимание ну как Кажется, на первый взгляд, здесь, собственно, никаких таких существенных для нас, по крайней мере, изменений нет в части именно тех изменений, которые влияют на подачу заявки. Но нам следует обратить внимание на такой раздел, как сведения о требованиях к участнику. Сведения о требованиях к участнику, вот здесь, вот обратите внимание, перечислены требования, единые требования к участникам закупки, стандартно непроведение ликвидации и так далее, Требования по части 1.1 статьи 31 ⁇ это э, отсутствие поставщика в реестре недобросовестных поставщиков. А дальше мы смотрим, мы знаем, что э, специфика не попадает под постановление 2571, значит, с учетом начальной максимальной цены контракта, заказчик устанавливает дополнительное требование к участникам закупки по части 2.1. Неудобно на данной площадке, неудобство связано с тем, что здесь, обратите внимание, требования по факту установлены, требования перечислены в извещении, если мы перейдем на сайт единой информационной системы, но ну, вот здесь у нас есть общая формулировка, но, ну, собственно, напротив самого требования не указано, установлено оно да или нет. Поэтому э, просматриваем не только ту информацию, которая у нас есть на площадке, если вы, например, решили ограничиться сведениями, представленными на площадке, то не рекомендую этого делать, потому что все-таки нужно понимать, что конкретно от нас требуется, а площадка эту исчерпывающую информацию не предоставляет. Поэтому с учетом того, что у нас все-таки доп. требования установлены, мы это можем узнать и из единой информационной системы, из извещения. Наша задача перейти заранее в раздел «Доступ к закупкам с доп. требованиями». Кстати, это нужно сделать на каждой электронной площадке, по аналогии с тем, что у нас было по 99-му постановлению. И в данном случае мы переходим в раздел последний, по части 2.1, подтверждаем соответствие дополнительным требованиям. Здесь при подтверждении соответствия дополнительным требованиям механизм действия точно такой же, как и по, как и при подтверждении соответствия требований по части 2, когда мы подтверждаем наличие у нас опыта. Но специфика заключается в том, что мы подтверждаем в целом наличие у нас опыта исполнения контрактов. Перехожу к самому к самой карточке, где следует прикрепить информацию. Здесь тоже нам площадка любезно предоставляет услугу ускоренного рассмотрения запроса на доступ, но меня она не интересует, поэтому я перехожу в раздел документы и здесь я предоставляю сведения по исполненным контрактам либо договор. в отношении части 2.1. Ключевое значение имеет то, что по части 2.1 у нас, по сути, не важен предмет контракта, но у нас важна давность, у нас важна информация в отношении правоприемства, в отношении начисленной, возможно, неустойки. Здесь вот я как напоминание сейчас еще раз выведу на экран. Так. то есть доп. требования по части 2.1, напоминаю, в чем они заключаются, если при проведении конкурентных способов закупки начальная максимальная цена контракта превышает, составляет 20 миллионов рублей, точнее более, за исключением тех случаев, когда установлены правительством Российской Федерации доп. требования по части 2, о которых мы с вами ранее говорили, то в этом случае... Заказчик обязан установить дополнительное требование об исполнении контракта по 44 закону либо договора по 223 федеральному закону с учетом отдельных требований, которые перечислены в самом законе. Контракт или договор в течение трех лет он должен быть исполнен до даты подачи заявки на участие в закупке. При условии исполнения таким участникам закупки требований о начислении и оплате неустойки, точнее, об уплате начисленной неустойки, если она имела место быть, сам контракт или договор по сумме должен составлять не менее 20% начальной максимальной цены контракта. То есть, вот, возвращаясь к нашему примеру, у нас с вами по примеру… так. Где наш пример? По нашему примеру, там, где мы с вами, допустим, гипотетически собрались участвовать, у нас там, насколько я помню, чуть больше 20 миллионов. То есть 20% мы вычисляем от этой суммы. В режиме вот такой вот суммы нам нужно будет подтвердить наличие у нас, Опыта вот. начальная цена 23 миллиона четыреста, 23 миллиона четыреста, вычитаем 20 процентов, эти 20 процентов и будут э, сведениями в отношении подтверждения у нас опыта. То есть мы со своей стороны, если мы встречаем э, такое условие, э, если мы встречаем доп. требования по части 2, по части 2.1. Наша задача заранее добавить документы на электронную площадку. То есть На примере РТС-тендер мы это делаем в отдельном разделе «Доступ к закупкам с доп. требованиями». И в каждый соответствующий раздел мы добавляем документы, если, соответственно, есть что добавить. Если у нас нет опыта, если мы новая компания… Мы нарабатываем вначале опыт, потом мы уже участвуем в более крупных закупках, там, где следует подтверждение опыта. Вот буквально недавно у меня в Инстаграм на моей странице спросили, что делать новым компаниям, когда по сути опыта нет. Здесь важно учитывать, что, конечно же, не по всем таким закупкам устанавливается опыт. А устанавливается он только в строго установленных случаях в отношении предмета работ, если это предмет работ, который попадает под постановление 2571, либо второй вариант, если это крупная по стоимости закупка свыше 20 миллионов рублей. Нарабатываем вначале опыт на мелких контрактах, потом уже э, участвуем в более крупных. И э, здесь ключевое значение имеет то, что не процентов по стоимости следует подтвердить, а всего лишь 20%, но требование это обязательно, и заказчик, соответственно, не может э, по своему усмотрению: хочу устанавливаю, хочу, не устанавливаю, например, не установить это требование. Это условие является обязательным. А, если заказчик устанавливает э, требования по соответствию ДОП-условиям, ДОП-требованиям по постановлению 25.71. В этом случае он не может установить уже дополнительные требования по части, точнее, если если заказчик устанавливает по постановлению 25.71 дополнительные требования, то в этом случае он уже не праве установить доптребования по части 2.1. в данном случае есть правило взаимоисключения. То же самое и наоборот. Если нет никакой специфики товаров, работ услуг, она не отражена в постановлении 2571, но закупка это свыше 20 миллионов рублей, то только... Дополнительные требования устанавливаются в целом о наличии хотя бы какого-то опыта участника с учетом соответствующей стоимости, с учетом отражения контракта. В отношении подтверждения опыта по части 2.1. По части 2.1 мы можем подтвердить наличие у нас опыта только э, теми сведениями, которые у нас есть в реестре контракта. Это обязательное условие. Коммерческим контрактам подтвердить тут, увы, не получится наличие опыта. Так, дальше. Сейчас посмотрю, какие у нас еще вопросы. Если есть только руководитель, каким образом можно осуществлять электронный документ оборот заказчикам? Если у вас есть электронная подпись только руководителя, вы под ним работаете, именно под руководителем, то в этом случае у вас у руководителя весь доступ уже по умолчанию будет предоставлен. Если вы планируете все-таки завести специалиста, который будет впоследствии под своей электронной подписью работать, вы добавляете электронную подпись к вашему личному кабинету и через личный кабинет руководителя, то есть того специалиста, у которого есть функция администратор, на умолчанию есть у руководителя, вы добавляете уже полномочия новому специалисту. Вообще, конечно же, тенденция, которая прослеживается в законодательстве, заключается в том, что каждый специалист должен иметь свою электронную подпись, но Зная, как работают заказчики и поставщики, я думаю, что до такой дисциплины нам пока еще далеко. Поэтому если в отношении заказчиков здесь этот вопрос он более строгую регламентацию в законе получил, то в отношении поставщика, конечно же, можно будет в том числе по-прежнему работать под подписью руководителя, а работать именно со стороны специалиста. Доп. требования, по каким закупкам из трех видов не укладываемся в 5 рабочих дней по подтверждению после опубликования закупки. Так, вот не совсем, честно говоря, понимаю вопрос, сам механизм. Вот еще раз, когда вы изучили постановление 2571, вы знаете, что это ваша специфика, что работы в этом постановлении ваши перечислены. Вам нужно как можно скорее подтвердить на площадке соответствие, то есть предоставить на площадку ваши документы, документы о наличии у вас опыта. Контракт, акт исполненных работ, выполненных работ. Если сведения есть и есть, вы просто подтверждаете номером реестровой записи из единой информационной системы. Вы копируете этот номер, вставляете на площадку и отправляете. В течение пяти рабочих дней оператор эту заявку вашу рассмотрит. Конечно, так как они предлагают оператору платные услуги, быстрее она рассмотрена не будет однозначно. Ее рассмотрят на последний пятый рабочий день, если бесплатно. Если платно, то в кратчайшие сроки. Но здесь я не вижу потребности, если, конечно, нет горящей какой-то закупки, чтобы вас быстрее утвердили под требования. Можно как раз сейчас заняться этим вопросом, тем более сейчас пока закупок не так много. То есть вот эти вот организационные вопросы, их нужно решить, и нужно их решить как можно скорее. Пять рабочих дней. Нет, само подтверждение соответствия доп-требованиям к заявке, оно по факту никак не привязано. У вас есть опыт, вы этот опыт предоставляете на площадку. То есть вот то, о чем я говорю, что сейчас буквально прям покажу. Подаете запрос, мы на площадке находимся. Допустим, у вас пока еще нет объявленной закупки, но вы знаете, что ваш вид работ попадает в постановление 2571. Вы добавляете сюда документы, вы их подписываете и направляете. 5 рабочих дней они рассматриваются. Только в случае их утверждения оператором они будут в составе заявки автоматически направляться заказчику. Если они не утверждены со стороны оператора, то соответственно их заказчик не увидит и заявку отклонит. Даже здесь другой механизм, вы когда отправляете документы, они утверждаются, только в этом случае, если заказчик доп. требования установил по процедуре, только в этом случае формальную проверку при подаче заявки на площадке вы пройдете. А так заявку автоматом отклонят. Действующим контрактом подтвердить можно теми контрактами, которые уже исполнены. Действующим, к сожалению, нет. Так, смотрю, какие у нас еще вопросы у нас по 15 разделу. Второе приложение, постановления. цена контракта превышает 1 миллион рублей. То есть вот это тот случай, когда устанавливается требование по этим видам работ при условии, что цена контракта превышает 1 миллион рублей. Если заказчик убирает подраздел 2, опыт исполнения договора, предусматривающий выполнение работ по капремонту, Объекта как в данном случае – это любой объект КАП-строительства, включая линейный объект или за исключением линейного объекта. Насколько я помню, в некоторых случаях там указано разграничение за исключением линейного объекта. Там, где не указано условие, что за исключением линейного объекта, можно подтвердить, включая линейным объектом, то есть наличие опыта по линейному объекту. Это допустимо. Так, банковские реквизиты. Банковские реквизиты очень интересный вопрос. Сейчас мы уже с вами переходим к специфике по подаче заявки по конкретным видам закупок. Буквально опять же в режиме онлайн мы с вами выберем процедуру закупки, поиска закупок. Здесь мы с вами найдем процедуру, которая у нас опубликована в этом году. Так, главное, чтобы все у нас. Работало побыстрее. Так, сейчас посмотрю, какие у нас еще вопросы есть. Так. Ну, обратимся мы уже с вами к проверенной процедуре. Тот же у нас электронный аукцион. Их еще не так много закупок, не так много электронных аукционов, которые опубликованы. В этом году. Ну вот один из ярких примеров. Есть у нас аукцион, по которому, допустим, мы решили подать заявку. Сейчас мы с вами эту заявку и подадим. Так, ну. Перехожу к процедуру. То, о чем мы с вами уже говорили о... Мы с вами ориентируемся в первую очередь на извещение, которое изложено на сайте ИИС, как на сайте первоисточники. Мы с вами ориентируемся на э, сведения, которые заполнены именно заказчиком. То, что у нас площадка э, отображает некорректно, это нас, в принципе, не должно особо заботить. Мы должны точно понимать, что от нас требуется. Заказчики, к сожалению, многие сами схватились за голову и не знают, что требовать от поставщиков. Поэтому здесь, я думаю, что должно увеличиться и количество вопросов со стороны поставщиков. Запрос на разъяснение, конкурс, аукцион можно отправить за три дня минимум до окончания подачи заявок. Итак, мы просмотрели извещение, заполняем заявку. Заполняем заявку, подать заявку. Форма заявки изменилась. Вот яркий пример – это электронный аукцион. Электронный аукцион, заявка у нас теперь включает всего лишь одну часть. В одной части мы сразу заполняем и конкретные показатели, и сведения о себе, о своей организации, требования. Вот те требования к участникам закупки, они у нас из извещения. Ну вот здесь… На мой взгляд, это не совсем наглядно требуется или не требуется. Мне непонятно было бы, например, из этого извещения, но по закону я знаю, что от меня требуется предоставить опыт. А, но ну вот опять же, давайте все-таки уже с опытом закончим, чтобы полноценно перейти к следующему вопросу. То есть по опыту мы знаем, что... По таким закупкам, которые свыше 20 миллионов рублей, заказчик будет проверять наличие у нас опыта. Мы этот опыт заранее предоставили на площадку, где мы участвуем, и тем самым мы подтвердили наличие у нас опыта. Но, естественно, в случае, если со стороны электронной площадки пришло подтверждение, что «да, наш опыт принят». Дальше уже мы к этому вопросу не возвращаемся. Мы возвращаемся к нему лишь в той мере, в которой определяем 20% от начальной максимальной цены контракта. Если у нас меньше 20%, то, конечно же, здесь мы смотрим наличие у нас в целом иного опыта на большую сумму. И при необходимости эти сведения актуализируем опять же через раздел соответствия доп. требования. Заполняем заявку. Заявка на э, участие у нас состоит из сведений по конкретным показателям и сведениям по участнику. Э, в отношении ИНН здесь тоже были небольшие изменения. Мы предоставляем ИНН по э, членам коллегиального исполнительного органа, э, по ИНН, э, сведения ИНН э, по руководителю. ИНН, участников вот, нововведения корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица э, в отношении э, в процентном соотношении более чем 25%. Если это не относится к нашей организации, мы просто пропускаем этот пункт еще идетели унитарного юридического лица. Тоже, если это к нам ни, никоим образом не имеет отношения, мы этот раздел пропускаем. стандартно. если обычная, например, ООЖК, индивидуальный предприниматель, мы указываем обязательно ИНН участников организации, мы указываем ИНН руководителя, личные номера ИНН. Здесь, в принципе, для простой организации ничего не изменилось. Решение об одобрении сделки. В отношении решения я рекомендую проверить информацию в ЕИС. Если у вас ЕИС, сегодня актуальный, вы можете сюда решение не добавлять. Раздел не обязательный. Если сомневаетесь по поводу интеграции, придет ли решение из единой информационной системы, прикрепите сюда решение, ничего страшного не будет. Вот, кстати, о расхождениях. На практике часто возникают ситуации, когда есть расхождение в заявке. То есть та информация, которая заказчику поступает об участнике из ЕИС, не соответствует сведениям, которые участник в составе заявки прикрепляет. В этом случае законодательно закреплено с этого года, законодательно закреплен приоритет информации, получаемой из единой информационной системы. Далее. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям по пункту 1, части 1 статьи 31, декларация соответствия единым требованиям, то есть здесь вот в этих аспектах ничего по сути не изменилось. Реквизиты счета. Реквизиты счета нужно указывать в заявке. Вот те, те требования, которые изменились в отношении заявки участника, в отношении участника нужно указывать обязательные банковские реквизиты, банковские реквизиты, которые, точнее, на которые перечисляется оплата по контракту. Их можно добавить. Соответственно, если у вас в личном кабинете отражаются сведения по банковским реквизитам, вы их можете выбрать из выпадающего списка. Если нет, то каждый раз вы вручную эту информацию заполняете. В отношении прикрепления карточки компании. Карточка компании, я бы рекомендовала ее по-прежнему добавлять и в эту карточку, конечно же, в том числе дублировать и реквизиты. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, вот то, о чем я говорила, что у нас теперь единая форма, раньше это у нас было в первой части, теперь это у нас в общей форме. Если у нас установлены требования в отношении конкретных показателей, мы добавляем сюда сведения по конкретным показателям, если нет, мы ничего не заполняем. Страна происхождения товара. Обязательное условие с этого года – указание страны происхождения товара по всем видам закупки, то есть по конкурсу, по аукциону и по запросу котировок с учетом классификатора «Стран мира». Классификатор «Стран мира» зашит на площадке. То есть на площадке мы выбираем страну, допустим, это Российская Федерация. Это и есть страна с учетом названия, которое указано в общероссийском классификаторе «Стран мира». Таким образом вы можете, соответственно, если, например, у вас один какой-то товар, вы по нему указали конкретные показатели, прикрепили его в этот раздел, документ сам, то страну происхождения товара вы можете выбрать всего лишь здесь. Если у вас, например, несколько товаров с разными странами происхождения товара, то все же я бы рекомендовала указать в отношении каждого товара в отдельном документе, там, где вы указываете конкретные показатели страны происхождения товара. Но не забывайте, что страна происхождения товара должна быть указана исключительно тем наименованием, которые у нас есть в классификаторе. То есть, если у вас, например, несколько... Стран мира, то вы, соответственно, заполняете таким образом информацию. Каждый раз выбираете. Так, ну вот. Одно неверное движение, и заполнены все страны. Далее. Документ, подтверждающий соответствие товара, работы или услуги, требованиям, Если речь идет про наличие, например, разрешения, лицензий, если это требование у нас указано в извещении, то, соответственно, мы сюда добавляем документ. Но по нашей специфике никакого здесь дополнительного документа не нужно указывать. Далее. И на информации документа, вот сюда как раз можно добавить карточку вашей организации, выбор вида обеспечения заявки, денежные средства, либо независимая гарантия. На момент отправки заявки, подписать, отправить, когда нажимаете, у вас обеспечение заявки, если оно установлено, оно должно быть уже либо на специальном счете, либо должно отражаться в реестре независимых гарантий. То есть всегда можно проверить в личном кабинете на сайте ЕИС. Так, ну, сейчас мы с вами еще обзорно посмотрим а, другие виды закупок. Так, ну, вот пока загружается у нас площадка. Я покажу еще на примере площадки Сбербанка СТ, но утром, к сожалению, не получилось зайти в личный кабинет, поэтому из открытой части покажу. Так, здесь у нас есть электронный открытый аукцион тоже на сумму свыше 20 миллионов рублей. Я его просматриваю, то есть для меня сумма уже сигнал того, что это либо дополнительные требования по части 2, либо это доп. требования однозначно по части 2.1. Я смотрю, что же здесь у нас предусмотрено. Вот здесь на площадке Сбербанка СТ более наглядно, то есть конкретно есть упоминание, что, ну хотя бы это та формулировка, которая есть в самом законе, что если при применении конкурентных способов цена закупки превышает 20 миллионов рублей, заказчик устанавливает доп. требования на РТС, так, на мой взгляд, это вообще совершенно непонятно. И, соответственно, учитывая данные условия из извещения, я в закрытой части аналогичным образом, как мы с вами только что посмотрели, формирую и подаю заявку. Далее хочу я посмотреть, допустим, как выглядит процедура по конкурсу. Я выбираю способ закупки. Так, электрон. Вот здесь обратите внимание, что у нас теперь есть закупки до 1 января, есть после 1 января текущего года. Так, электронный открытый конкурс. Так. А... Закупки до 1 января не отмечены в качестве данных процедур. А... Ну, По-моему, насколько я помню, на РТС... По крайней мере, вчера еще я не видела конкурсов. Сейчас посмотрим. Так, запрос котировок. По запросу котировок опубликован сегодня. Соответственно, новые требования в части формирования заявки предъявляются. По запросу котировок, конечно же, речь не идет ни про какие доп. требования в отношении части 2.1. Ввиду того, что по части 2.1 у нас устанавливаются требования с ценой от 20 миллионов рублей по закупке. А запросы котировок у нас формируются с учетом цены до 3 миллионов рублей. Переходим к подаче заявки. Так, Подача заявки. Здесь при подаче заявки у нас форма. Данные меньше всего пострадала, потому что по запросу котировок здесь таких принципиальных изменений, как, например, по аукциону, конечно же, нет. А, так, здесь мы указываем сведения в отношении ИНН. Дальше у нас решение об одобрении крупной сделки. Сведения по статьям 30, по статье 31, по разным пунктам. Далее... Реквизиты счета. По аналогии мы добавляем реквизиты счета. Обязательное условие. В каждую заявку нужно добавлять, так как поля являются обязательными и соответственно это само условие по закону в действующей редакции. Предложение участника закупки. По характеристикам товара, работы, услуги, если требуется, добавляем сюда подготовленный документ страну происхождения товара выбираем либо еще вот один вариант не упомянула. если у нас идет речь по поставку товара про выполнение работы оказание услуг то не требуется указания наименования страны происхождения товара дальше документы подтверждающие соответствие товара работы или услуги требованиям иная информация и предложение о цене контракта то есть ну здесь стандартно Указывается также и ценовое предложение. Реквизиты специального счета. С учетом специфики интерфейса RTS Standard подписываем и направляем заявку. Так, ну вот еще раз попробую. По конкурсу. По конкурсу у нас стандартно осталось две части заявки. У нас изменилась сама методика, механизм изменился проведение конкурса в части определения отдельных этапов, в части сокращения сроков по отдельным этапам проведения конкурса. Для участников в отношении конкурса здесь каких-либо серьезных изменений не произошло, но в отношении требований по конкретным показателям, в отношении информации по заполнению сведений по части критерий, здесь нужно будет руководствоваться уже Новыми условиями. И в том числе не забывайте указывать банковские реквизиты. По аукциону конкурса у нас с вами будут отдельные отдельные вебинары, где мы с вами более детально уже посмотрим и порядок подачи заявки и порядок участия. Так, сейчас посмотрю еще вопросы. Так. Куда прикрепить документы в ЕИС для электронного документа оборота со стороны поставщика? Со стороны поставщика документы по части электронного документа оборота регламентированы законом в отношении на сегодняшний день этапа исполнения контракта. То есть по результату исполнения контракта вы прикрепляете документы в ЕИС, направляете заказчику через ЕИС. Работать в этом случае необходимо через раздел «Контракты». Там у нас есть «Исполнение контрактов». В этом разделе вы выбираете нужный контракт, переходите в сам контракт и уже из карточки контракта формируете закрывающие документы. Кстати, по электронному актированию у нас тоже будет в ближайшее время отдельный вебинар. Можно на сайте у нас найти список всех планируемых вебинаров. Так, если контракт был частично исполнен, а потом расторгнут, можно ли его прикреплять в качестве опыта? Вот в отношении такой частной ситуации, ну, конечно, это не столь редкое, но тем не менее частное условие, само постановление нам ни о чем не говорит 2571, если речь идет про него. В этом случае... Я бы посоветовала все-таки такие контракты в том числе учитывать, но учитывайте именно в части именно исполнения контрактов на ту сумму, на которую фактически был контракт исполнен. В отношении исполнения контрактов, да, конечно, каждые три года нужно обновлять сведения. Причем наверняка же у вас контракты будут не все с датой исполнения одной у вас, возможно, какой-то контракт ранее утратит свою актуальность, какой-то контракт будет еще действовать, поэтому здесь такой-то процесс постоянный, поэтому нужно постоянно просматривать информацию, проверять. По предквалификации, конечно, только только один контракт. Нет условий по предквалификации, что вы прикрепляете три контракта либо минимум. Один контракт. Есть условия о подтверждении только одного контракта. Наличие контракта или договора по 223 закону. По всем лицензиям. Если установлена специфика, то есть к отдельным видам товаров, работ услуг, к участникам, которые оказывают, например, определенные виды работ, выполняют определенные услуги, ну здесь по, по работам там все же больше, вы прикрепляете документ, сейчас еще раз покажу, куда это крепить, куда этот документ добавлять, так, открываем закупку, Вообще, если вы сомневаетесь, требования установлены, вы не знаете, куда прикрепить документ. Вы всегда можете в иные документы прикрепить, если только речь не идет про конкурс, где свои требования для первой и свои требования для второй части. Всегда можно, как универсальные условия, добавить в иные документы. На отдельных площадках есть раздел, который называется Как, например, так. Сейчас... Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством, законодательством Российской Федерации. То есть можно в такой раздел. Отдельный раздел, который подтверждает документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, которые установлены. В соответствии с законодательством Российской Федерации. На РТС-тендер, таким образом этот раздел называется, сюда прикрепляются все разрешения, допуски, если они установлены по извещению. Сомневайтесь, Прикрепили следующий раздел. Это ошибкой не будет. По поводу электронного актирования. Электронное актирование обязательно у нас только по 44-му федеральному закону. Все верно, оно стало обязательно, начиная с этого года. Здесь для нас нет права выбора. Даже если мы использовали, например, какую-то систему электронного документа оборота, диадок, контур экстерный и так далее. То, по сути, мы все равно обязаны использовать единую информационную систему. Вы можете как дополнение использовать любую систему электронного документа оборота, но для того, чтобы контракт был оплачен, важно документ выставить в ЕИС. Часто сейчас поднимают вопрос по интеграции ЕИС с внешними системами, но вся суть сводится к тому, что вы можете даже синтегрироваться с внешней системой, то есть, например, завести документ полностью во внешней системе, но при этом... Его подписание будет происходить все равно в ЕИС. Так, если долгосрочный контракт исполнен в двадцатом году, да, по факту исполнения в двадцатом году вы можете добавить его в требования. Опубликована закупка с доп. требованием. Может ли быть окончание подачи заявок по этой закупке меньше 5 рабочих дней? Нет, не может, потому что у нас доп. требования могут быть установлены фактически по конкурсу и аукциону. Те закупки, по которым э, цена может превышать 20 миллионов рублей. Э, соответственно, если речь идет про доп. требования по части 2.1. Если речь идет про... Более мелкие закупки, где доп. требования устанавливается по части 2, то здесь да, закупка может проводиться в том числе в виде запроса котировок. По этой закупке фактически может быть меньше 5 рабочих дней, 4 рабочих дня до окончания подачи заявок. Доптребования могут быть подтверждением опыта по 223 третьему федеральному закону. Потянется это требование, да, на площадку. Так, как это сделать? Я сейчас на всякий случай продемонстрирую. Если у вас есть контракт, исполненный по 44 четвертому федеральному закону, так, не туда я зашла если у нас есть э, контракт который исполнен либо по 44 либо по, э, по 223 отражен он в реестре контрактов то я не рекомендую э, заниматься прикладыванием документов укажите только номер из реестра контрактов так сейчас включу демонстрацию Сейчас загрузится ИС и покажу, где взять реестровый номер контракта. В ИС есть в открытом виде раздел «Реестр контрактов», «Реестр договоров». Контракты 44, договоры 223. В него вы заходите, находите свой контракт и копируете номер. Это номер реестровой записи. Его вы вставляете на площадку, отправляете на рассмотрение оператору. Этого номера будет достаточно. Контракты и договоры. ИИС. Реестр контрактов, допустим. Например, есть опыт исполнения контракта по 44. Сюда перешли в реестр контрактов, нашли э, себя, свои контракты по номеру ИНН, например. И скопировали требуемый номер. Так, ну, думает, думает. Так, сейчас посмотрю, пока какие еще вопросы, пока у нас думает есть. Документ об исполнении контракта формирует изначально поставщик, не заказчик, формирует поставщик. То есть, вот как вы бумажные документы, вы же сами бумажные документы, товарные накладные, акты, выставляете заказчику. Здесь принцип тот же самый, только через ЕИС. Вы этот документ в электронном виде выставляете заказчику. Так, здесь контракт. Возьмем первый. Не будем мучить ИЗ, Возьмем первый контракт. Вы вот этот номер копируете. Допустим, например, это 20%. Ну, предположим, 20%. Не будем обращать внимание на сумму. Переходим в доп. требования по части 2.1. Здесь... Начала уже формировать доп.требования, поэтому у меня этот раздел уже отображается. А так просто изначально вы добавляете раздел. Я редактирую. Есть у меня исполненный контракт, договор. Есть у меня номер реестровой записи. Вот это тот номер, который я беру из ЕИС. По этому номеру автоматически определяется контракт, но здесь вы никакой доп. информации на этом этапе, когда отправляете, сведения не увидите. Указываете номер без всяких пробилов, ни в конце, ни в начале, и, соответственно, вы, сохраняете, например, сохраните черновик, либо, если заполнили сведения, сразу подписать и направить. Этого будет достаточно. Требуется ли регистрация главного бухгалтера в ЕИС для подписания электронного актива достаточно гендиректора? Вообще вот эти вопросы у нас все запланированы на один из следующих вебинаров, когда мы будем подробно говорить. В части требований фактически, конечно же, вы можете все действия выполнять под директором. Никто не придет и не проверит, действительно ли у вас директор сидит за компьютером и выставляет документы. Но рекомендовано и, возможно, дальше в этом плане будет ужесточение закона, все-таки на каждого сотрудника выпускать электронную подпись. Вообще планируется, что уже с 2023 года будет у каждого сотрудника своя электронная подпись, каждый, за каждым сотрудником будут закреплены полномочия, и подтверждать действия сотрудники будут при помощи, в том числе, машиночитаемой, то есть электронной доверенности. Пока форму еще не разработали. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки, требования. Это требования по подтверждению участника закупки соответствия требованиям, которые предъявляются к выполнению отдельных видов работ. То есть то, о чем мы с вами говорили, просто на разных площадках по разному условию отображаются. Если предусмотрена лицензия, если предусмотрен допуск, то, соответственно, вы эти сведения добавляете. Плюс еще вопрос был у нас по декларации. Там, где мы декларируем, соответствие единым требованиям у нас ну, на каждой площадке, конечно же, сама декларация осталась, поэтому не нужно здесь ничего изобретать. Декларация по-прежнему будет требоваться по статье 31, соответствии с единым требованиям. Если, например, по вашему виду работ никакие э, требования в части наличия лицензии, э, свидетельства, допуска не предъявляются, вы этот раздел не заполняете. Заявки этот номер нигде не указывается. Если э, срабатывают доп-требования, если заказчик э, проводит закупку свыше 20 миллионов рублей, дополнительные требования автоматически срабатывают. И вот та информация, которая у вас есть в личном кабинете, если она утверждена оператором, если формальную проверку эти документы прошли, то они будут автоматом направляться. Заказчику при рассмотрении заявки. То есть от вас в части заполнения заявки здесь ничего не требуется, но требуются предварительные действия. Предварительные действия в части указания этой информации на площадке. Это обязательное условие. Так, по актированию больше на вопросы не отвечаю, потому что у нас отдельный вебинар, там мы все с вами подробно. Посмотрим. Так. Смотрю, что по теме на все вопросы. Да, на все вопросы я ответила. В таком случае, уважаемые участники вебинара, мы с вами сейчас будем завершать наш вебинар. Да, вопросов больше не поступило по сегодняшней теме. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что разъяснения по вопросам, которые у нас сегодня были обозначены, я внесла. Эти практические навыки вам будут полезны в вашей жизни участника, загубки, поставщика. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.